Отказать себе в этом не смея, На потом отложила дела. Тридцать пятая батарея Поклониться меня позвала. Время вспять понеслось, Как будто две границы сошлись в одну. Из привычного мне уюта Я взяла билет на войну. Берег выжжен и солнцем палящим, И огнем смертоносным вдвойне. И все прошлое вдруг настоящим На мгновение привиделось мне. Здесь отвага рисует картины, Списки павших до самых небес, Пересохшими ртами руины Севастополь кричат «Херсонес!». Слезы сдерживать и не пытаюсь В сердце боль от всех матерей. В подземелье чем ниже спускаюсь, тем становится память сильней. Здесь погибшие боль не чужая, нам об этом твердит пантеон. И в бессмертие, как птиц, выпускает в небо стайки имен. И еще не родившимся внукам Я завет посылаю святой Приведите детей за руки На экскурсию в 42-й.